Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Балкарова. Я врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра доктора Блюма в Испании. В очередной раз в нашем Центре Андрей Кузнецов. Российский теннисист, третья ракетка мира в юниорском рейтинге, победитель «Большого шлема», первая ракетка России по итогам 2016 года. Цель очередного визита Андрея – подготовка к предстоящим соревнованиям. Первое – это устранение слабых звеньев. Второе – восстановление симметрии тела. Третья задача – оптимизация внутренних резервов самоинтеграции и самовосстановления. Впервые в центр доктора Блюма Андрей обратился 15 лет назад, когда теннисная карьера вышла в приоритет и требования к организму стали максимально высокими. Тогда была выявлена проблема левого тазобедренного сустава, деформирующий артрит с подвывихом. Перед нами стояла сложная задача сделать все максимально возможное для стабилизации тазобедренного сустава без операции и подготовки опорно-двигательного аппарата к спорту высоких достижений. В течение шести месяцев регулярных интенсивных занятий эта задача была решена, сустав был подготовлен и Андрей продолжил профессиональную карьеру теннисиста. В 2009 году он впервые в истории России выиграл юниорский Уимблдон. С тех пор подготовка в центре доктора Блюма – это неотъемлемая часть его соревновательного процесса и тренировочного процесса. Сейчас профессор Блюм разрабатывает для Андрея специальную программу для продолжения успешной теннисной карьеры до 40 лет. Всем привет, меня зовут Андрей Кузнецов. Моя история знакомства с доктором началась достаточно давно, около 15 лет назад. Попали чисто случайно, благодаря там одному проекту на телевидении, который был на теннисном канале. И пришли на самом деле не с проблемами, а пришли тогда ну, мы с отцом, пришли с тем, чтобы вроде как улучшить результаты. Я, в принципе, неплохо играл по юниору, был где-то, наверное, в тройке по своему возрасту и вроде как хотели просто чуть-чуть подкачаться, усилиться, стать помощнее. И потом как-то в процессе вот общения выяснилась такая проблема, у меня начала побаливать нога и начали делать всякие обследования. В общем, оказалось все достаточно серьезно, развивалось все с рождения и... Ну, в общем-то, о продолжении карьеры, по крайней мере, с, традиционной, с, с точки зрения традиционной медицины, речи не шло. Мне все сказали завязывать, и вот доктор был, Евгений Вальч, единственный человек, который мне, так скажем, дал надежду. То есть тоже никаких гарантий не было, что я вернусь, но, в общем, начали работать. И вот с тех, с тех пор постоянно я появляюсь сначала в Москве, потом уже здесь. Первый курс был полгода, вот я без остановки отходил, 6 дней в неделю. И потом каждые 2-3 месяца наездами. Как бы Основная проблема, да, это мое бедро, с которым, вот, с которым я пришел. Но на самом деле за эти 15 лет было, я не знаю, какая часть тела была не затронута доктором. То есть то там заболит, то тут заболит. Все время как-то под, подделывали, подкачивали. Ну и на самом деле так со временем, изначально, наверное, я относился к этому как к залечиванию травм, а в принципе со временем начал понимать, что это и какой-то такой как подзарядка организма, которая ну, действительно очень очень сильно помогает, и когда ты, грубо говоря, подзарядился, и потом у тебя батарейки сели, ты реально начинаешь понимать вот эту разницу, когда ты в форме, когда ты заряженный, и когда ты вроде бы нормально себя чувствуешь, вроде бы все хорошо, но, но что-то не то. И вот, собственно, да, вот эти все 15 лет постоянно с доктором, не знаю, сколько там, ну, может быть, 6-8 недель минимум в году я здесь появляюсь. Иногда побольше. Как, ну, в общем, в принципе, любую возможную э, ситуацию использовать для того, чтобы приехать. И да, сейчас вот даже, например, я завтра уезжаю на турнир, приехал буквально четыре раза позаниматься. Понятно, что это не какой-то, не что-то, не, не очень большой срок, но все равно там чуть-чуть подзарядиться. Понимаю, что это мне должно помочь. Мне сейчас 30 лет, и надеюсь что, надеюсь, что еще много лет впереди. Сейчас, судя по остальным теннисистам, они там, и до 40 многие играют, поэтому надеюсь, что в том числе и благодаря доктору получится продлить свою карьеру как можно дольше и поиграть, поиграть еще, ну, скажем, лет 10 в идеале. А несмотря на то, что я становлюсь старше, мне кажется, что я даже даже лучше, лучше начинаю играть, не чувствую я пока что никаких ухудшений, замедлений и так далее в, в своем теле. Я уверен, что доктор к этому приложил, приложил свою руку и благодаря, благодаря этому, благодаря вот этой вот как раз закачке, вот этой вот зарядке батареек, наверное, и есть у меня такие ощущения. Ну и так как я, в принципе, много других теннисистов вижу с другими ребятами общаюсь, у всех там есть так или иначе травмы какие-то, и, ну, много все равно вижу вот этих ребят, которые там заболело колено, сразу операция там или еще что-то такое, и на самом деле часто видно, что люди, ну, не понимают, что им делать, то есть заболело, заболело что-то, куда, что, ко всем врачам какие-то обследования, и непонятно, в принципе, то есть нет какого-то конкретного человека, редко такое бывает, что у кого-то есть вот человек, которому, они могут обратиться. Мне вот в этом плане повезло. Действительно, я вот с любой травмой, я всегда, в принципе, знаю, что главное доехать до Марбелии, чтобы и освободить желательно там недельку-две, и, в принципе, все пройдет. То есть, особенно если это не запускать, не играть кстати, там с болью долго, то буквально на... за неделю-две за две все эти вещи закачиваются, проходятся без операций, без каких-то, я не знаю, долгих перерывов между турнирами. И это, конечно, тоже очень сильно помогает в моей теннисной карьере.